Добрый день, друзья! Меня зовут Павел Карпачев. Вы находитесь в онлайн-спортзале Декатлон. Сегодня мы с вами будем проводить силовую тренировку, направленную на укрепление э, мышц тела, на придание нам тонуса и на то, чтобы сегодня немножечко подышать. Э, для тренировки нам понадобится фитнес-коврик и стул. Также я посоветую прямо сейчас, если есть возможность, открыть окна, чтобы проветрить помещение. Тренировка будет функциональная и понадобится много воздуха. Я инструктор фитнеса, бодибилдинга, оздоровительной физической культуры в клубе Silver Gym в городе Одинцово. Итак, сегодня я приготовил нам наше меню. Первое, что у нас будет в сегодняшней тренировке, это взрывные отжимания. С каждой тренировкой я пытаясь усложнить нам работенку. Так вот, смотрим. Взрывное отжимания отличается от обычных тем, что опускаясь вниз, на выдохе мы отталкиваемся вверх. Буквально. На сантиметр, на полтора ладошки должны оторваться от пола. Это максимальный уровень сложности. Средний уровень сложности просто выполнить армейское отжимание. И для женщин, для лиц с избыточной массой тела и для детей отжимание с колен. Кстати, можете попробовать с колен также выполнить взрывной тип отжиманий. Следующим упражнением на сегодня у нас будет приседание. Но не просто приседания, как это мы делаем обычно, а приседание на стул, на одну ногу. Выглядит следующим образом, как пистолетик, только с опорой в стул, чтобы поберечь коленные суставы. Коснулись стула, встали. Коснулись стула, встали. Наша задача на него плавно присесть на одну ногу и на выдохе подняться. По 10 повторений будем работать на каждую ногу. Далее, Отжимание спиной к стулу спиной к любой опоре. Это может быть диван, это может быть кресло, это может быть стул, табуретка, все что угодно. Ножки поставили вперед на пяточки, спина максимально близко к поверхности. На вдохе опускаемся, угол 90 градусов в лучшем суставе. На выдохе выжимаем вверх. Делаем плавно, медленно, никуда не торопимся, таз не проваливаем вперед. Наша задача, Опускаться ровно вниз, так чтобы наш таз заходил под стул или ровно опускался вниз. Далее, лодочка. Наше стандартное упражнение, которое мы уже с вами привыкли делать, но мы поднимаемся, руки разводим в стороны, фиксируем на полсекундочки себя в этом положении и плавно возвращаем их обратно. Это будет следующее наше обучение. Лодочка. 20 повторений. Скручивание скрепка на мышцы брюшного пресса. Коврик. Легли. Ручки за голову. Ножки вытянули вперед перед собой. На выдохе. Соединили. Касание. Касание. Касание ладошками. Носочек. Сделали. И финал. Упражнение чем-то похоже на бёрпи. Упражнение из боевого самбо, которым я занимался, служа в МВД Российской Федерации, называется лягушка. Мы немножечко его видоизменим. Наша задача стать в упор лежа, разбросать ноги в стороны, Ноги под себя на полную стопу, не на носок. И выпрыгнули вверх. И работаем. И таких 10 повторений. Работаем. Три круга. Стандарт. 4 круга. минимум И 5 кругов. Это максимум. Я отработаю с вами три круга. Далее, кому, покажется, мало, продолжит эту серию. Но прежде чем мы с вами начнем тренировку, как всегда, в нашем онлайн-спортзале Декатлон. Суставная разминка. Ноги на ширину плеч. Руки на талию и круговые движения. Шеей, головой в правую сторону. 10 повторений. Следим за нашим вестибулярным аппаратом. И рекомендую, если есть такая возможность, добегите, возьмите себе полотенечко. Я опять забыл, поэтому буду потеть в майку. Хорошо, покрутили. Теперь связь с космосом наладили. Хорошо. И теперь наклончик. Вперед, назад, вперед, назад. Четыре, шесть, восемь, десять. И в сторону. Два, четыре, шесть, восемь. Есть контакт. Хорошо. Плечевой сустав, ручки согнули, как горный кавказский орел, Машем вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. От себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И от себя. Раз, два, три, себя, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Хорошо, залетели. Согнули блоктяг от себя. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к себе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять от себя. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять к себе. Раз, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Ручки в сторону развели. Максимально широко. Лопаточки собрали. А теперь обняли себя. Глубную клетку подали вперед. Опа. Развели. И обняли себя. Развели. И снова обнимать. Хорошо. Есть контакт. Теперь ноги, Точнее это тазобедренный сустав. Начнем с круговых движений. Тазобедренный сустав в правую сторону. 10. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. В обратно. Раз. Два. Три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, 10. Как в 80-х сегодня у вас тренер в колготках, потому что в квартире это делать очень жарко. И теперь круговые движения корпуса. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять. Десять. В обратном. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Есть. Накрутились. Хорошо. Ножки. Тазопедали его сустой. От себя рук. Поставили. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять, и десять. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять и десять. И вовнутрь. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, и еще один, и 10, и э, другая нога, 1, 2, три 4, 5, 6, семь 8, девять и еще разок, 10, хорошо, теперь наша задача, шире плеч носочки развели Правый по центру левый. Работаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Хорошо. Закончили. Теперь ножки вместе собрали. Коленочки накрыли. Круговые движения. В правую сторону. Два, три. 4, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. В обратную. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Есть. Хорошо. Голеностоп. Ножку отставили. Круговые движение от себя в голеностоп. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. К себе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10. Другая от себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сибирь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Есть контакт. Хорошо. Поднимаемся на носочки. На пяточки. Перекатываемся. На носочки. На пяточки. На носочки. Три. Пяточки. Четыре. И тянемся к солнцу. 5. 6. 7. Восемь. Девять. Чуть не летел. И еще. Десять есть. Ну что, немножечко похрустели. Первые капли пота упали. Ну или, по крайней мере, мы почувствовали, как заработала сердечно-сосудистая система. Как легкие начали дышать вентилируйте комнату а мы начинаем итак, в нашем меню взрывные отжимания, упражнение номер раз готовимся 15 повторов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3. 4. Пять. Хорошо. Есть контакт. Далее. Приседание на одной ноге. Стульчик. Если тяжело, не можете сделать. Ничего страшного. Значит, приседание до с полом. Мы работаем со стульчиком. Самые качки-кабачки, кто профессионал уже и у кого уровень высокий, можете делать пистолетик. Но аккуратно. Коленочки бережем. Итак, по лесите на каждую ногу. Я начинаю с левой. И раз. Наша задача плавно сесть. Два. И также плавно встать. Три. Без рывков, без толчков. Четыре. Пять. Центр тяжести на пятке. Шесть. Семь. Восемь. Девять и десять. Хорошо. Ножку поменяли. Теперь правая работает, левая в висе. Поехали. Центр отверстий на пятки. Садимся. Один. Два. Три. Четыре. Пять. спиной, к стульчику, 15 повторов, ножки вперед, тело, корпус вдоль опоры, до 90 градусов, локтях, и на выдохе, раз, два, три, четыре, пять, используйте диван, шесть, кресло, семь, стул, восемь, любую опору, девять, десять, один, Два, три, четыре. Еще раз. Есть контакт. Хорошо. Я здесь себе просто лист прикрепил. Многие думают, куда я показываю. В меню нашей тренировки показываю. Лодочка, чтобы не напутствовать упражнение. Лодочка, плави. Руки вперед перед собой. Поднимаем корпус, поднимаем ноги. Руки разводим в стороны. На выдохе. 2, 3, 4, 5, 6. 8. 9. И 10. Есть. Стул немножко досталось. Да, но... Непослушный. Продолжаем. Скручивание. Склепка. Мышцы прыжного пресса. Кому тяжело выполнять склепку, выполняет двойное скручивание. Сейчас покажу как. Кому тяжело двойное скручивание, делает сетап. Просто подъем корпуса. Итак, уровень сложности. Максимальный. Схлепка. Двойное скручивание. Средний уровень. И сетап. Если не получается. Схлебка или устал. Работаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, три, четыре и пять. У меня дошло до чувства жжения. Прямой мышцы живота, верхней части брюшного пресса. Почему? Потому что делаем движение подконтрольно, медленно. Не количество повторений, качество. Не сколько раз мы сделали, а сколько времени мышца находилась под нагрузкой. Вот что важно. Фу, а пока я поболтал, лягушка, упражнение из боевого самбо, точнее... Из УФП, усиленная физическая подготовка. Хотя я уже лет 8 не занимаюсь под руководством нашего тренера, поэтому мог что-то запутать. Итак, поехали, здесь повтор. Ноги в сторону разбросали. Собрали. Полностью на стопе. Прыжок. Три. Четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. Первый круг согласно расписанию нашего отряда выполнен. 10, 20 секунд восстанавливаем дыхание. И еще разок. Хорошо. Подышали. И начинаем. Взрывные отжимания. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Один. Два, три, четыре, пять. Есть контакт. Приседание на одну ногу. Стучик. Не обижайся. Не подведи меня. Не хочу упасть. Я с левой ноги. Вам как удобно. Работаем. Один. Два. Центр тяжести на пятки. Три. Встаем с пятки. Четыре. Пять. Шесть. Горит. Семь. Горит. Ох, горит. Восемь. Так. вернулся. И девять. Еще раз. И десять есть. Поменяем немножко правой теперь. Ну, у вас может левая. Как удобно. Пятка. Весь, весь тело на ней. 70%. Да, сок не заваливается ни в коем случае. Работаем. Раз. Два. Три. Четыре. И пять. Пожимание спиной столб. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Медленно. Раз, два, три, четыре. Наслаждаемся. Ну, и пять. Есть. Китайское меню. Ху. Ребятки, мы кое-что пропустили в первом круге. Но ничего, сейчас наверстаем. переменные выпады. Придется во втором кругу сделать и за первый. Сейчас делаем. И после лягушки делаем еще раз. Фу. Спасибо тренеру за это. Задача. Двадцать прыжков попеременно. Understand. Два. Три. 4, 5, Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Раз. Два. Три. 4, 5, Шесть. Семь. Восемь. Девять. Двадцать. Есть. Ух, это за первый круг.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 Переворот, господа, склепка. Или двойное скручивание, или сетап оттурной сложности. Раз. Два. Три. Четыре. Два. Три. Четыре. Завершающий. Пять. Все хорошо чувствуется. О, лучше всего я почувствовал суп. Суп. Уху. Ну что, в нашем меню. Лягушечка. А после этого тот самый штрафной. Привидения с переменной смены ног. А сейчас лягушечка. Готовы? Итак, ноги раскинули. Собрали. Прыжок. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь, девять, десять, мой дорогой оператор, ты отключил комментарии у Декатлона, а то вдруг там кто-то уже, что тренер упражнение забыл, не забыл, припас, припас для лучшего момента, а именно для этого, вдохнули, выдохнули. Стали, Работаем. 1, 2, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, 9, 10. 1, 2, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, 20. Есть! Фу! Два готово. Дышим. 30 секунд отдыха. Фу. Фу. А. Тяжело тренироваться в домашних условиях из-за недостатки кислорода. Кровь не успевает Гоняет достаточное количество в два мышцы. Утомляемость раньше, восстановление хуже. Фу. Насыщенность кислорода, воздух меньше. Гоняем по кругу углекислый газ. Это то же самое, что в бак с 98-м при немножечко 92-го подливать. Ехать будет, но плохо. То же самое у нас. Ну, может, не очень-то точный пример. Но я вас пока развлекаю. Так, давайте, дыхание. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо. Кто выполнит сегодня тренировку, отметит меня, выложит в Гарантированно полетит ко мне в С моими личными поздравлениями и моей личной поддержкой. Так что не филоним. 24 часа у вас на эту тренировку. Тащить Но Новый продолжаем. Сучик. При души. Кто устал? Приседает просто до касания. А чемпионы приседают на одну ногу. Итак, правая висит. Левая работает. Раз. Два. Фу. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. О, отказывает уже. Отказывает. Девять. Еще раз. Работаем. Десять. Правая. Давай работает левая. Висит. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Половина. Шесть. Sure, Теперь то, что забыл тренер в первом кругу. Выпады в прыжке со переменной смены ног. Вздохнули. Прыгай. Так, с улыбкой. Работаем. Раз. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, раз, И двойной скручек. Или ситап. Приготовились. И... Да, yes. да. От себя два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять. У, молодцы. Три круга готовы. Особо не уставшие. выходит через 30 секунд на четвертый круг. После этого самый мощный на пятый. Я же на сегодня с вами прощаюсь. С вами был Павел Карпачев. Это онлайн спортзал Декатлон. Будьте здоровы. Будьте сильными, спортивными. Занимайтесь с нами. Встретимся в онлайн спортзале пехотлона.